Нет, конечно, видео не видео бывает, начинает с это рубится вам. Да? Не, она у меня так отходит. А вы, Вот уже отлично сейчас Yes. Uh, выключили, да? Нет. Yeah.